Приветствую! Сегодня у нас 16 октября. Давно я не вещал. И мы начинаем ежедневный обзор рынка. Посмотрим, что происходит у нас на рынке, какие у нас есть торговые возможности. И по сложившейся традиции мы начнем с нефти. Смотрите, по поводу нефти благополучно м, хотел сказать вход упущен но это не совсем так по той простой причине что не совсем было понятно откуда же стоит заходить тем не менее что мы можем наблюдать импульс флэт, импульс флэт и сейчас мы продолжаем движение наверх поэтому основная торговая рекомендация по нефти исключительно лонг на сегодня возможно завтра да, до среды до запасов а скорее всего даже до до ночи а, на что стоит обратить внимание давайте перейдем на четырехчасовой график и увидим следующую картину то есть нефть у нас направилась вот сюда давайте мы даже сделаем вот так линейный график нефть у нас направилась вот сюда то есть во-первых есть цель снять стопы которые прячут вот за этот хай это логично Нужно деньги зарабатывать. И второй момент. Мы, допуская, что движемся вот в эту область, будем мы ее пробивать или нет, это уже совершенно другой вопрос. Тем не менее, сюда мы движемся. И на цене 52.90 мы встретим существенное сопротивление. 52.90, 53.20 и 54. То есть более чем вероятно, что вот в этой области цена увезет, причем может увезнуть надолго. В связи с чем, я рекомендую сейчас искать точки уровня на покупку э, с целью 52.90 54 ровно. Э, дальше будем посмотреть, стоит ли держать позицию или нет, но в любом случае тренд у нас пока без изменений. Опять же таки, пикантность данной ситуации прибавляет решение выйти американцам американцев из сделки с Ираном. То есть посмотрим, как это все завершится. Тем не менее, азиатская сессия началась нервно достаточно. Восток беспокоится и допускает, что цены на нефть будут расти до тех пор, пока эскалация не прекратится. Поэтому по нефти ищем хорошие точки на вход при при коррекции вниз я рекомендую уровень 51.90 при дальнейшем движении наверх я рекомендую 52.10 то есть когда мы отойдем выше и при коррекции то отсюда можно заходить это у нас был фьючерс на легкую нефть держимся дальше а дальше у нас по плану S&P 500 давайте посмотрим в масштабе а что же происходит то есть, в масштабе мы растем то есть мы доходим до какой-то величины дальше начинаем флетить накапливать объем достаточно оперативно мощно пробиваем и дальше начинаем флейтить сейчас мы завязли в районе 2550 и вот в таком небольшом восходящем канале мы и движемся давайте пока переключимся на range график то есть в принципе что мы видим мы видим точно такой же канал мы видим э, желтый стратегический уровень, откуда цена логично может э, скорректироваться и уже в принципе неоднократно корректировалась вниз. У нас есть неплохие уровни поддержки в виде синего зеленого стратегического уровня. Но в принципе все пока достаточно логично. То есть пока можно благополучно торговать. Э, вот в этом канале, в этом флете до тех пор, пока мы не, про, не пойдем на пробитие. Лично я рекомендую торговать по тренду. Следовательно, искать стоит покупок от уровня 51.75. Это по пятницы Это у нас неплохие кластерные вливания. Дальше уровень 50.75. Это также у нас классное вливание и плюс по, под вот этого импульсного бара, самого большого, самого объемного за пятницу. Также здесь у нас есть зеленый стратегический уровень, чуть ниже на один тик есть у нас синий стратегический уровень, плюс у нас середина бикпринта и уже под конец мы видим уровень 25.50, это опционный уровень и это в принципе крайний уровень откуда стоит искать покупок. Как итог, ищем покупки из данной области, 51.75.50 ровно целей. Я думаю, давайте сориентируемся, но ну, примерно в районе 57 мы можем оказаться сегодня. Вот такой план по индексу S&P 500. Движемся дальше, фьючерс на золото по золоту пока особых предпосылок на разворот я не вижу в связи с чем логично удерживать покупки с целями 13 12 вот эта область допуская но ну, здесь неплохой был объем останавливающий здесь вот в эту область уже начинали входить на разворот в продаже и основной такой изюминкой на торте был уровень 13 16 как вы помните, мы все это движение взяли, но благополучно прошляпили этот объем и тест 1316 мы пропустили, э, в реверс не зашли. Цель у нас были выше на 13.28. В связи с чем, э, на что стоит обратить внимание. У нас достаточно плотно сейчас золото идет и какой-то ярко выраженной точки наверное, на вход нет, может быть кроме 13.04.50. В с чем, движемся дальше, движемся выше, цели 12 и 16, дойдем до 28, пока остается вопрос открыт, но тем не менее будем ждать как глобальную цель, поэтому ее мы тоже отметим. На сегодня, завтра 12 и 16 достаточно такие адекватные, хорошие ценовые уровни, куда золото может дойти, поэтому приоритет покупки. Дальше, евро. То есть, по евро не совсем понятно, то есть, лично я рекомендую подождать. Больше всего мне не нравится, что у нас был достаточно хороший, качественный импульс наверх, на новости по, по инфляции в Америке. И мы не особо-то его отработали, точнее, не отработали. То есть, импульс и полностью мы его поглотили, не впечатлили данные европейцев, либо у европейцев все так плохо и евро дешевеет, либо у американцев все так хорошо и доллар дорожает. В любом случае цена сейчас двигается к уровню 1.18100, 1.18, здесь она встретит логичное сопротивление, насколько оно будет мощное, покажет время, отсюда можно пробовать заходить в покупки но достаточно аккуратно пока не могу сказать что данные ценовые уровни мне очень нравится поэтому по евро лично я бы порекомендовал либо сидеть посидеть на заборе либо искать покупки из данной области дальше иена допускаю что иена будет двигаться в такт с золотом в связи с чем основная цель у нас 90 060 да, то есть вот к данному подсу мы будем двигаться ну даже чуть повыше 90 75 где-то есть у нас сопротивление дополнительно в принципе оно есть но есть мы можем встретить сопротивление чуть ниже 89 850 но в любом случае пока пока объема или каких-либо других предпосылок разворота я не вижу в связи с чем тенденция продолжается и на этих двух ценах уровнях мы можем встретить разворот тенденции, будем посмотреть будем наблюдать австралийский доллар смотрите, австралийский доллар чуть более понятен в пятницу он неплохо на инфляции сходил, отработал и смотрите, что мы наблюдаем во-первых, с одной стороны, у нас есть достаточно мощная область, которая не пускает цену наверх. Это у нас на уровень 78.83. Здесь у нас было, было вливание классных объемов, и область сопротивления не дается не вырасти. С другой стороны, у нас снизу есть вот такая область поддержки, от которой мы уже сегодня отбились и пытаемся расти. Возможно три варианта развития событий. Первый: мы зафлетим вот в этой области, мы будем накапливать объем, что в принципе уже сейчас происходит, до тех пор, пока не выйдем в какую-либо из сторон. Второй вариант: с учетом того, что основной объем был сверху, то есть допускаю, что просто крыли позицию и либо делали реверс, либо просто заходили в продажи. В любом случае данный цена уровень 7883 может цену удержать в связи с чем я бы рискнул по зайти в продажи от уровня 7883 стоишь цель что цена может пойти вниз ибо рынок пустоты не любит, чтобы заполнить вот эту пустоту которая у нас образовалась на данном импульсе но далеко не факт Самое правильное, самое логичное действия я бы подождал дождался бы когда цена выйдет выше и заходил бы уровень 7883 или выйдет ниже и уже заходил в районе где-то ценового уровня 78 где-то так 7863 плюс-минус второй вариант Это движение вот сюда и движение уже вот сюда. Вот это было бы наиболее консервативное, разумное, взвешенное решение. Поэтому стоит подождать по австралийцу. Дальше. Фунт. Так же, как и <coughs> по золоту, особых перспектив на разворот пока не видно. Мы находимся выше достаточно хорошего количества объем который служит у нас фундаментальной областью поддержки. То есть, вот он у нас идет раз вот он два и на уровне 1.33 мы и стоим цель у нас достаточно простая: во-первых снести вот эти стопы то есть в первую очередь цена пойдет в район 1.3365 это первое и самое логичное движение вторая цель у нас 1.34 то есть цена пойдет если выше то она в первую очередь стукнется вот об этот потолок и э, основное скажем так движение которое возможно это уровень движения к цене 1.34.50, да? то есть вот сюда если мы берем эту область, область проторговки то именно здесь у нас есть максимальный объем так что по фунту стерлингов я бы советовал сказать покупки, покупке допускаю что от уровня 13306 ровно с целью 13365 1.34, 1.34.45 Так, предпоследний на сегодня это у нас канадский доллар по нему я бы не рекомендовал пока торговать потому что после такого импульса у нас очень и очень затянувшаяся, затянувшаяся коррекция которая полностью импульс поглотила Стоит э, подождать во-первых нет и хороших качественных точек на вход и какого-то достаточно качественного тренда я пока не вижу то есть да он есть он нисходящий но в любой момент все это может поменяться поэтому лучше подождать и последний на сегодня инструмент но не по значимости это у нас NASDAQ в принципе мы видим что пока он пробует отработать, отбиться от самого первого менее надежного уровня это у нас LPS если берем Fibonacci 100%, 100% уровень 6103.50 Смотрите, логика простая. Инструмент у нас растет. Растет практически безоткатный, в отличие от S&P 500 более подвижный. Растет достаточно в таком канальном режиме. И что мы видим, что мы наблюдаем? В пятницу у нас была достаточно мощная проторговка, которая сформировала э, качественную область поддержки. при нисходящем движении при коррекции данная область будет выступать в роли батута, который цену подопнет и направит наверх, может направить наверх, поэтому а, особо агрессивные трейдеры, я вам рекомендую затариваться от уровня 0.350, а, кто более консервативен ищите покупки в районе 98 и 96, что касается целей 16 давайте возьмем 17 и 25 да, то есть это у нас 61,17 61,25 достаточно такие качественные адекватные цели которые сзади мы можем преодолеть и достичь то есть у нас потенциал максимальный потенциал движения это у нас 30 пунктов для nasdaq это в принципе ничто то есть он может сходить и 60 поэтому Ждем э, с коррекцией и заходим в покупки. На этом у меня все. Надеюсь, вы так же скучали, как и я. Искренне желаю вам большого жирного профита. Не забывайте подписываться на нас в со социальных сетях. Всем спасибо, что смотрите нас. Если данное видео понравилось, ставьте лайк. И до новых встреч. Пока-пока.